Остых. Одной подрядной организации поступил заказ на строительство то ли дома отдыха, то ли мансионата на Владимирской области. Начали строительство. Завершили основной этап и приступили к отделочным работам. На объекте в тот день осталась бригада маляров и штукатур. Время близилось к обеду. Встал вопрос о том, кто поедет в город за едой. Так как все желали на часик съездить и размериться от работы, пришлось тянуть жерель. Выпал от меня мужик. Тот, подшучивая над остальными работягами, залез свою копейку и поехал по лесополосе в сторону города. Путь был не близкий. 8 километров по лесному бездорожью, а там, по колоколу, в город, еще километров 5-6, проезжая его Мастера, который был в двадцати метрах от лесной дороги, боковым зрением было некое освещение. Но лишь на долю секунды, затем вновь стал стукить дорогой. В общем мужик добрался до города благополучно, закупил еду и поехал обратно. Вся дорога заняла у него чуть больше часа. На подъезде к объекту он заметил странную вещь. над скрыше здания что-то мерцало. Какое-то свечение, которое, опубликовав на солнце, куда-то резко исчезло. Решив, что ему вновь померещилось, он направился внутрь одного из корпусов, где происходит ремонт. Поднявшись на третий этаж, он обнаружил следы крови. Зайдя на этаж, он поначалу обомлел, а затем и вовсе согнулся в росту перботы. Все члены строительной бригады были мертвы. Однако это были не просто мертвые тела. Не представлялось возможности даже кого-либо опознать. Тела были изумечены до такой степени, что создавалось впечатление, будто их пропустили через мясорубку или проехали с бетонным катком. Внутренности и куски плоти были по всему. На стенах, на потолке и на полу. Весь этаж был зарез кровью. Одним словом, это было ужасное зрелище. Не удалось обнаружить ни одной целой конечности. Руки, ноги или головы. Все было раздроблено вместе с костями. И не стоит и говорить о том, что недолагай мужик, не помня себя от страха, рванул прочь от этого ужасного места. Приехавшие сотрудники милиции, эксперты и исследователь еще долго лобили шокированного мужика за зданием где произошла эта отвратительная бойня. Впоследствии установить личности погибших удалось лишь посредством генетической и судебно-биологической экспертизы. Было проверено алиби мужика, оно подтвердилось. Да и все прекрасно понимали, что в одиночку он бы не смог сотворить подобное криминалистом. Патологоанатом так и не удалось установить механизм причинения повреждений покойным. Версия об использовании взрывного устройства также отмели. Следов взрыва не обнаружили, как и частицы взрывчатого вещества. Более того, не было обнаружено ни одной убийки, свидетельствующей о присутствии посторонних лиц, ни следов ног, ни отпечатков пальцев. Дело зависло в числе прочих глухарей. Уходит на прокурора этого района, областники не довели, как могли. Приостановленное уголовное дело по факту убийства рабочей бригады запросила к себе Владимирская областная прокуратура, а затем и генеральная. Однако разгрузить его и выявить лиц, причастных его совершению, так и не удалось.